Уже третью неделю в Даугапилсе успешно работают летние лагеря, где сейчас отдыхают более 400 ребят в возрасте от 6 до 14 лет. Молодежный отдел Даугапилской городской думы напоминает, в случае, если ваш ребенок какое-то время не посещал лагерь, можно вернуть деньги за его питание. Возврат предусмотрен в случаях, когда по каким-либо причинам участник лагеря отсутствовал один или несколько дней, и руководитель лагеря был об этом проинформирован своевременно до 8 часов утра конкретного дня. За один пропущенный день в дневном лагере вернут 3,5 евро, а в круглосуточном 8 евро. Чтобы вернуть деньги за питание, Родители не позже, чем через 10 рабочих дней после завершения лагеря, должны написать соответствующее заявление и подать его в инфоцентр Даугупилской городской думы по улице Кришьяна Валдемара 1, первый этаж. Бланк заявки можно найти на домашней странице молодежного отдела яунотно.даугупилс.лв в разделе «Лагеря». Ребята пропускают лагеря по разным причинам. Бывают ситуации, когда причиной длительного отсутствия становятся семейные путешествия. Бывают ситуации, когда причиной длительного отсутствия становятся семейные путешествия. Поэтому родители просят ответственно отнестись к планированию летнего отдыха и, резервируя путевку на июль или август, оценить, сможет ли ваш ребенок полноценно воспользоваться возможностью посещать лагерь и не будет ли она отнята у кого-то другого, оставшегося в списке ожидания. Дополнительную информацию о проведении лагерей, доступных местах и возврате денег можно получить по телефону 654-22-309. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Далгоповской городской думы.